Всем привет! На связи, как обычно, Антон. Сегодня у нас ваша любимая рубрика с необычными средствами передвижения. Скажу честно, я уверен, что каждый из этих изобретений удивит вас так же сильно, как и меня. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, устраивайтесь поудобнее, и мы начнем наш список самых необычных средств передвижений. Напомню о том, что в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей, поэтому обязательно подписывайся и ставь лайк на видео. Погнали! Для любителей скейтбордов давно не секрет – важная составляющая комфортного катания – это хорошая дорога. Ровный асфальт без лишних камней и трещин, иначе можно на большой скорости очень сильно вылететь с доски и получить много шишек. Но сегодня же я хочу показать вам скейтборд-внедорожник. Песок, глина, снег, трава – ему все чем. Благодаря задней гусенице и большим колесам скейтборд может спокойно преодолевать любые преграды. Теперь не придется находиться в поиске хорошей дороги и даже погоды. Я думаю, даже наоборот будет очень круто опробовать такое средство в дождь, чтобы эпично рассекать и лужи. Кстати, этот скейт можно еще и модернизировать, превратив уже в самокат. Одним словом, скейтборд на максималках. Следующее средство у нас для любителей моноколес и гироскутеров. Но еще для любителей выделиться. Потому что здесь тебе не просто небольшое и удобное средство передвижения, а огромное пафосное колесо. Думаю, для катания на таком колесе нужна не только внимательность, как бы не врезаться в прохожих или в бордюр, но еще и очень развитое чувство равновесия. А вообще мне это напоминает детские прыжки по полузакопанным колесам во дворах. Только здесь теперь это колесо еще может отвести тебя в нужное место. Велосипед – это, конечно, круто. В детстве все катались на трехколесном, потом на четырех и двух. Этот экземпляр насчитывает, если так можно сказать, полтора колеса. Два маленьких мы и посчитаем как за половину полноценного колеса. Казалось бы, уже необычно, но нет, на данном велосипеде нет руля. Как поворачивать на этом устройстве – загадка. Возможно, это регулируется с помощью наклона тела. Но если говорить о плюсах, то отсутствие руля позволяет спрятать руки в карман при прохладной погоде. Или же печатать на телефоне. Хотя второе я крайне не рекомендовал бы делать. Все-таки находитесь на дороге.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 Ну а вот этот экземпляр просто пушка. Скажу честно, когда я первый раз взглянул на этот велосипед, у меня чуть челюсть не отвисла. Настолько он круто и эффектно выглядит. Только посмотрите на эти металлические элегантные и в то же время бунтарские детали. Такого велосипеда вы точно не видали еще. Мало того, что он выглядит как что-то пришедшее к нам из будущего, очень похож на эпичный байк, так он еще и электрический. Конечно, есть также возможность крутить педали, и это выглядит даже забавно. А еще у него есть обалденная подсветка, что делает его еще круче. Можно даже заявить, что такой велосипед будет эффект необычного мотоцикла. Лично я бы безумно хотел прокатиться на таком. Все мы в детстве мечтали о летающих машинах, скейтбордах и прочем. Официальных моделей летающих средств передвижения пока нет. Но экспериментальные вещи создают уже давно. И вот как раз сейчас на очереди у нас полноценный байк-трансформер, который может летать. Почему трансформер? Потому что этот байк может как ездить по дорогам, так и трансформировать свои колеса под двигатели для взлета. Такие байки я видел только в фильмах о супергероях и шпионах. Ну а что, очень удобная и крутая вещь, особенно если часто попадаешь в пробки. Ездишь себе по дорогам, неожиданно пробка, берешь и взлетаешь. О внешних характеристиках я даже долго говорить не буду, все и так понятно и видно. Массивные части выглядят очень внушительно и солидно. Хотя считаю, что нет ничего круче двигателей для взлета. Это, к слову, о любых байках и машинах. О почти одноколесном велосипеде мы уже говорили. Настало время одноколесных мотоциклов. Этот вариант идеально подойдет для людей, которые ценят маневренность передвижений, ведь благодаря его маленькому размеру любая пробка не страшна, да и хранить такой транспорт тоже кажется более легко. Этот мотоцикл выглядит необычно и даже удобно. Складывается ощущение, будто езда на нем очень сильно отличается от обычного мотоцикла. Знаете, когда нужно приловчиться, но впоследствии это становится удобнее, и ты уже не помнишь, каково это ездит на двухколесном мотоцикле. Может быть, мы все в будущем перейдем на одноколесный транспорт?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 Костюм-то найти не проблема, ну а как же сани? Тем более если нужно посетить всех родственников и друзей, необходимы не простые, а настоящие реактивные или двигательные сани. Для такого транспорта даже олени не нужны, а вот снег понадобится в обязательном порядке. Вот смотрю я на эти сани и аж сразу праздничное настроение какое-то. Там даже есть какая-то гирлянда, может тоже заделаться сантой в этом году.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 Кто из нас не ездил в магазин или на базарчик на велосипеде? Возвращаться с пакетами на руле было максимально неудобно. Сложно поддерживать равновесие, да и тяжелые пакеты нельзя было нормально вести. Теперь же изобрели грузовой велосипед, который не то чтобы пакеты может вести, но и настоящие коробки. С таким транспортом любая поездка за продуктами будет комфортной. А еще это наверняка просто находка для курьеров. Спереди находится самая настоящая корзина, в которую можно сложить все необходимые вещи – пакеты или рюкзак –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 Однако мы уже давно знаем, что одно колесо означает просто наилучшую маневренность. А вот это то, что я называю суперроликами. Выглядит весьма необычно, но скорее всего это по причине того, что роликами принято считать маленькие колесики, выстроенные в один или два ряда. Никогда не видел подобные ролики с большими колесами. Очень интересно узнать, влияет ли размер колес на скорость или маневренность. Иначе зачем было бы создавать такое? Если вы знаете ответ, обязательно поделитесь им в комментариях. Издалека человек, катающийся на таких роликах, кажется даже роботом, который просто передвигается на колесах. Очень спорная, но необычная и интересная вещь. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Даня Дьяков. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока.